Всем привет! Сегодня мы поговорим о отличной оперативнике сил специальных операций 2013, ну или ССО. Хотя кому-то будет проще говорить Ворон по позывному. Кстати, если не хотите быть нубом в данной игре, переходите на наш канал и смотрите наши советы по игре. Кстати, вышло новое видео. Сначала поговорим о самом оперативнике, а в конце видео посмотрим по традиции всю ветку раскачки. Кстати, при покупке таких оперативников, они будут в стоке, то есть не полностью прокачаны. И не будет иметь никаких льгот при фарме и прокачке. Имейте это в виду. Данный оперативник очень хорош на средней и малой дистанции. Хотя и на дальняк не так уж и плохо. Но это уже вотчина снайпера. Хотя не буду кривить душой, как по мне он снимает дальнюю цель с прокаченным двухкратным ее на прицелом довольно таки неплохо. По поводу урона, конечно, в скорострельности мы проигрываем поляку или немцу, но зато и отдача не такая большая, что дает нам больше точности на дистанции при зажатом курке, в отличие от конкурентов по классу. А свой рожок мы опустошаем за 4-4 секунды, что на одну секунду с хвостиком хуже чем у конкурентов, но это больше роляет на ближней дистанции, на средней мы их переигрываем за счет нашей точности. Не стоит забывать, что все оперативники отличаются своими спецспособностями. Наша способность это чистый ПВП. А это значит, что вместе с мы можем носиться как угодно по всей карте и тратить свою выносливость, не экономия ее. Благо ее у нас, сейчас честно, предостаточно. Только не увлекайтесь. Все-таки жизни у нас не бесконечна. А раздражать медика, который будет вас постоянно лечить, если вы лезете на рожон, лучше не стоит. В чем же мы так хороши в ПВП? Как мы все знаем, наша выносливость это не только бег, но и возможность использовать свои способности. Вот смотрите, если у противника нет выносливости, соответственно у него нет скорости, что особенно критично для такого класса как поддержка. А также у противника пропадают скиллы, что может помочь в победе, так как противник будет ограничен, правильно? Вы подумайте, зачем он это мне рассказывает? Все дело в том, что у нашего оперативника есть такая способность как превентивная мера. Что она делает? При попадании мы отбираем выносливость у наших противников, а при попадании еще и в голову замедляем их. В общем, не такая уж и плохая способность, и это может очень сильно заралять Пвп. Кстати, при ликвидации цели по данной способности мы частично восстанавливаем свою выносливость. Нас можно назвать антагонизмом, кстати, того же штурмовика Грома. Мы не восприимчивы к его отравляющим газом и не можем бояться его спецсредства. Также мы имеем свое спецсредство. Это мина МОН-50, которая является миной направленного действия. И в дальнейшем при прокачке она получит новое свойство. Если оперативник останется жив после ее подрыва, на него будет наложено негативное воздействие в виде кровотечения. Кстати, даю вам небольшой такой совет. Если у вас все плохо и вас зажали в угол, и шансов выбраться ну, просто нет никаких, установите возле себя заранее данную мину, и если вас убьют и захотят добить, они а захотят на 120, нет, даже на 200% захотят вас добить, то при подходе к вам они подорвутся на вашей мине, что не может не греть душу, согласитесь. Помимо всего прочего, данную мину можно подорвать удаленно. Если сейчас начнут возмущаться те, кто очень часто играет этим классом И скажут, что такое невозможно Это возможно Дело в том, что если в данную мину стрелять из оружия Она взрывается То есть при попадании мина подрывается И уничтожает, например, ну, ненужное препятствие Правильно, которое мы очень часто взрываем в ПВЕ Но, если за этим препятствием еще будет стоять оперативник то это будет довольно таки неплохо, правильно? Ведь при подрыве того же самого препятствия урон получает и оперативник, который заходит за ним. Это будет очень неприятный сюрприз для нашего противника. Конечно, это не все вооружение, чем богат наш оперативник. Помимо всего прочего, у нас есть второй ствол, это пистолет Ярыгина с 18 патронами и скорострельностью 4 выстрела в секунду, что дает нам ну, где-то 4,5 секунды на обойму. Ну или в большинстве случаев, как будут стрелять все, это где-то 5,5 секунд. Не знаю, зачем это надо, но мало ли вдруг пригодится. На этом, наверное, пожалуй, все. Вскользь я рассказал про оперативника, а сейчас мы рассмотрим всю его ветку прокачки, какой скилл, когда изучается и зачем он нужен. И что можно отключить, а что отключать нельзя. Поехали. Ну и давайте все-таки посмотрим на нашу ветку прокачки. Первым, что мы открываем, это улучшение контроля отдачи. Тоже наша наклонная тактическая рукоятка. Но ну, это, в принципе, личная информация. Имейте ввиду, что на первом месте у нас идет улучшение контроля отдачи. Лучшая отдача. Следующее идет у нас уменьшение затрат на применение способности рывок. Третьим, по традиции, идет у нас открывается спецспособность наша, которая позволяет забирать выносливость у противника, а также его замедлять. Но это все-таки ПВП, про ПВЕ, забудьте, просто бегайте. На четвертом открывается у нас дополнительный магазин. Ну и на пятом, естественно, открывается наше спецсредство МОН-50, пока еще без кровотечения. В следующем у нас у открывается увеличение времени действия нашей превентивной меры. Естественно, на седьмом месте увеличивается боекомплект МОН-50. Ну и самое главное, это, увелич... это точнее появляется наш прицел двухкратный, который вы видите в правом углу. После этого у нас идет уменьшение времени восстановления способности превентивная мера. Дальше идет увеличение действия зоны МОН-50. Ну соответственно, если быть проще, увеличивается радиус воздействия. Но пока еще это не обказано, потому что в данной игре на этом этапе она еще не активна. Следующим следующем идет увеличение времени действия способности превентивная мера». Ближе к концу у нас открывается та самая черта, про которую я говорил, это невосприимчивость к эффекту отравления того же оперативника «Грома», который кидает отравляющий газ. После этого идет комплект для бесшумной стрельбы, который уменьшает заметность при стрельбе. После этого идет у нас улучшение мины МОН-50, которая добавляет при поражении цели кровотечения. Ну и напоследок у нас, естественно, открывается эта особая черта восстановления выносливости при ликвидации противника, находящегося под воздействием эффекта способности. То есть убиваем противника во время того, как наложили на него негатив, и мы получаем все увеличенную выносливость. Последний, как по традиции, идет то же самое, камуфляжи. Сейчас я вам продемонстрирую, кому интересно, какой будет камуфляж у данного оперативника. Вот такой вот камуфляжик. Ну, можно поближе посмотреть, если кому-то интересно. Классный, классный камуфляж. Вообще-то хотел сказать, что очень красивый оперативник у них получился. Прям зачетная внешность. Лично мне она зашла. Надеюсь, вам данное видео понравилось. Если не понравилось, можете поставить свой жирный дизлайк и написать, почему не понравилось. Чтобы в следующий раз мы сделали работу над ошибками и наш видосик вам зашел. Ну а с вами был вот ДВСтрим, его ведущий аннигилятор. Пока-пока. Увидимся в рандоме.